Выбрав «Банковская карта» на сайте, нажмите «Заказать». Вы перейдете на страницу оплаты банковской картой, где вы должны будете ввести данные банковской карты и нажать кнопку «Заплатить». Далее на ваш почтовый ящик электронной почты придет сообщение, в котором будут указаны все подробности заказа, номер список заказанных товаров, способ доставки и оплаты.